Всем привет! Сегодня я хотел рассказать о полистиролбетоне, как в общем-то уникальном материале, который в общем не требует дополнительного утепления. Я часто очень посещаю строительные форумы, форумы, и вот на них сами строители, как теоретики, так и практики, в общем говорят о том, что нужно переходить на строительство из однородных материалов. То есть многие начинают отказываться от именно от утеплителей. Почему? Ну, во-первых, эти утеплители, они ну, по долговечности, скажем, отличаются от самого конструктива, который нужно утеплять. Зачастую, скажем так, утеплители эти имеют некую нестойкость, скажем так, которая. Очень быстро горит, и примеров тому очень много. Вот недавняя трагедия да, в отеле, когда да, отель очень быстро вспыхнул, буквально именно из-за утеплителя. Он может был действительно хороший утеплитель, да, но, к сожалению, очень быстро горел. И поэтому люди там, да, вот так, как спастись, скажем, выпрыгивали даже из окна, не есть хорошо. Поэтому, в общем-то, и говорят, что нужно отказываться не потому, что они горят там, ну, а потому что вот я говорю, что они недолговечны. Есть утеплители, которые, скажем, посещают некие животные, там, скажем, мыши, муравьи. И примеров тому очень много в Ютубе, да, когда хозяин был ну, просто поражен тем, что вот стены начали шуметь. А почему? А все по одной простой причине, что вот его дом стал большим очень муравейником, когда он вскрыл, скажем, тот же киноплекс и таким образом отделенным, просто увидел и поразился тому, как много там воды. Понятно, что это очень неприятно. А вот этот материал, полистинол-бетон, как раз и не нужен вот этот для него утеплитель. Почему? Потому что он, во-первых, он теплее дерева даже, да, он легче дерева, но при этом не горит, не гниет. И самое главное, он не боится воды впитываемость этого материала всего 4 и вот как раз по этой причине вот полистиролбетон дополнительно утеплять и не нужно вот это самое главное да и в принципе тратится вот на этот утеплитель зачастую ведь для того чтобы скажем утеплить какой-то другой конструктив да, то делить на это порой бывает столько же нужно да, вложить сколько и в сам конструктив а здесь вы берете просто полистиролбетон делаете кладку и на это все закончилось. То есть дальше вы просто делаете облицовку, либо штукатурку, либо еще что-то такое. И все. И, в общем-то, у вас стена будет однородная и долговечная. И самое главное, теплая. Но понятно, что есть огромное количество скептиков, которые, в общем-то, говорят о том, что это все-таки полистирол, а потом бетон. да. Ну, я же утверждаю, что нет. Это наоборот. Прежде всего, это все-таки бетон. Он достаточно крепкий, чтобы из него строить, скажем, в три этажа коттеджи, да, и не бояться, что он там рухнет или еще что-нибудь. Но опять же также утверждают скептики, что в нем могут завестись мыши, крысы и так далее. Ну вот э, муравьи там, да, но по собственной воле ни мыши, ни муравьи, ни другие какие-то животные грызть бетон не будут. Потому что прежде всего это, конечно, бетон. Каждый шарик полистирола он окутан бетоном. И, чтобы это как-то доказать, я сейчас скажем так возьму камеру и подведу вот смотрите вот это полистирол бетон вот видите шарики да а вокруг везде бетон даже если мы возьмем какой-нибудь шарик да и вот его сковырнем, как муравей или как мышка вот его просто сковырнули. Вот. а дальше там бетон господа все, муравей, мышка, наткнулись на этот бетон. И дальше зачем им грызть? То есть это же больно? Ведь зубы можно повредить и так далее. Понятно, что у грызунов там хорошие зубы, они иногда точат. Но точат они, вот, ну точно не бетон, понимаете? Вот как бы так. Поэтому заходите к нам на канал в Ютубе. Да, в принципе, нас можно найти везде, во всех соцсетях, «Контакт», «Одноклассники», «Фейсбук», также в «Ютубе» вы можете на сайте, ну и легко можно найти наш сайт. Достаточно набрать в поисковике слово «Пластболк», и вы у нас на сайте, либо в «Ютубе», либо где-то в других соцсетях. В «Ютубе» очень большой архив видео, там собраны, в общем-то, за, наверное, лет 10 все наши видео, где общем хозяева, которые построили для себя дома из бетона, они как раз делятся своим опытом. Это огромнейший опыт. Поэтому заходите, смотрите, милости просим.